Всем привет! В этом видео я покажу как в Solidworks быстро и правильно сделать сборку винтовой лестницы. Первое, что я сделаю, это создам э, деталь, ступень. На плоскости сверху нарисую новый эскиз. Возьму окружность и поставлю размер. диаметром 770 умножить на 2, то есть 1540. Это будет диаметр всей лестницы. Соответственно, одна ступень будет половина этого диаметра, это 770 мм. После чего добавлю вспомогательную геометрию. И также поставлю эту окружность как вспомогательную геометрию. После чего нарисую здесь еще один эскиз. Здесь поставлю диаметр 160 мм. И нарисую границы ступеней. Зеркалю эту линию относительно осевой линии. И здесь еще добавлю одну окружность. После чего применю взаимосвязь касательность и обрежу лишние части. Дальше добавлю дугу. Здесь поставлю размер, ну скажем, 450 миллиметров. А здесь поставим размер, ну скажем, 150, нужно даже поменьше, 100 или 120. Так, у нас получился контур одной ступени, после чего вытянутой бабушкой выдавливаем его, скажем, ну, на 40 миллиметров. Такая вот, одна ступень у нас получилась. Сейчас я сохраню результат, сохраню файл на диск и создам новую сборку. Новый документ сборки и после создания Solid предлагает перенести в сборку открытые сохраненные документы. Единственные открытые и сохраненные документы сейчас это ступень. Переношу деталь сборку, совмещаю две исходные точки. И теперь необходимо нарисовать сам путь винтовой лестницы. Это можно делать несколькими способами. Я с помощью команды вставить компоненты создать. Создам новую пустую деталь. Она создается в контексте этой сборки и сразу является зафиксированной. Открою эту деталь в отдельном окне. Она, конечно же, пустая. Здесь ничего нет. И на, также на, на плоскости сверху я нарисую новый эскиз. И здесь поставлю также диаметр 1540. После чего мне сюда нужно добавить собственно говоря, саму спираль, которая будет являться тем путем, по которому массивом я размножу ступени. Выбираем геликоид спираль. Эскиз у нас уже выбран. И здесь мы можем выбрать различные параметры. Шаг, количество поворотов, начальный угол ну и так далее. Можем просто потянуть за эту стрелку и увеличить высоту или количество а, да, увеличить высоту здесь поставим ну допустим 2500 и один оборот ну да я думаю одного оборота будет вполне достаточно вот наш путь готов один оборот в спирали сохраняем деталь в контексте сборки И вот она у нас, эта деталь обновленная, уже появилась в контексте сборки. Теперь необходимо совместить точку спирали и саму ступень. Но так как у нас обе детали зафиксированы, то нам необходимо либо освободить одну из деталей, но это будет в частности вторая деталь, либо просто отредактировать начальный угол спирали. спираль здесь поставлен начальный угол 90 градусов вот таким вот образом чтобы построить массив элементов необходимо выбрать линейный массив здесь из выпадающего списка выбираем массив компонентов управляем кривыми Выбираем направление. Это будет наша спираль. Дальше здесь сдаем количество. Ну, например, пусть это будет 8 ступеней. Дальше выбираем справочная точка. Мы выбираем исходную точку ступени. И кривая. Преобразовать кривую. Выровнять по касательной кривой. Также выбираем нормаль грани и выбираем компоненты массива и это будет наша ступень после чего здесь мы можем выбрать равный шаг и все элементы массива будут размножены так как нам нужно, щелкаем ok если мы посмотрим на виде сверху, то мы увидим что все ступени правильно размножились все они размножились по спирали вокруг одной исходной точки. Теперь, если нас что-то не устраивает, ну, например, расстояние между ступенями или количество ступеней, или диаметр самой лестницы, то мы можем легко это все подредактировать. Для того, чтобы подредактировать, изменить количество ступеней, нам необходимо изменить массив, который мы сделали здесь вместо, например, 8 выбрать там 9, 10 или сколько нужно. Для того чтобы изменить диаметр, а следовательно и габарит лестницы, габарит ступени, мы можем либо изменить размер в эскизе ступени. Ну например здесь поставить вместо 450 400 и поставить чуть больше диаметр, например не 1540, а 1800 после чего сохраняем и также желательно, конечно, подредактировать и спираль, точнее первый эскиз. Здесь также ставим 1700. Обновляем модель. Для того чтобы все это обновлялось автоматически, чтобы у нас спираль была диаметр спираль был привязан к диаметру ступеней, здесь Идем в уравнение, выбираем первый эскиз у спирали, выбираем размер и выбираем э, размер у ступени. Да, здесь я ошибся, не 1700, а 1800 должно быть. И щелкнем ОК. После этого у нас спираль всегда будет следовать размеру ступени. Вот таким вот нетрудным, даже я сказал простым способом можно быстро построить винтовые лестницы с параметрами, заданным количеством ступеней, поворотом, количество этих поворотов и расстоянием между ступенями. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пальцы вверх всегда приятно. До новых встреч!